Dead, dead, dead. Someday you'll be dead. Сегодня первый выпуск подкаста D от Dead. Is dead. Сегодня у нас новый корм для червей Не первый раз убитый, но впервые мертвый МСП Постучите костяжками для нашего гостя Он даже не догадывается, в какое дерьмо он влил он, он живой, живой Что за херня, где ты примерил на себя деревянный макинтош, и он тебе к лицу. Ты кто такой, Снежок? Ты что-то слышал про науку? Физика там, химия? Я кучу раз химию убивался. Походу до сейчас пальцы неплохие, долго держат, сука. Но раз уж я тут, расскажи мне про это место. Нет, бро, в этот раз тебя убила навсегда. Меня зовут Боб Шмарли, и мы с Альбертом покурили, после запилили свой Кладбищенский подкаст, где мы общаемся с новичками и старичками клуба. Короче, смотри, это как элитный клуб для мертвых, где мы можем существовать сколь угодно долго, пока не решим направиться дальше. Что там, никто не знает. У нас с Бобом, конечно, есть несколько теорий, но они не проверены. Да, бро. Я не свет в этот мир, а дрова несла свет в меня. Эйнштейн – гений нескольких поколений. Сейчас требования снизили, поэтому и ты здесь. Как нам сказали, за то, что ты звезда какого-то там инстаграма? Ну или чтобы ты перестал посредством своего, прости господи, творчества испорожняться людям в уши? Но ведь я спортсмен. Я убивался кучей всего, я бегал по утрам за догонкой, плавал в бассейне полном шлюх и не ел мяса, только отборнейшие бургеры. Почему я умер в 23, Черт! Ох уж эти чёртовы гангстар-рэперы. Запомнимся, в жизни, если ты будешь плавать, бегать и не есть мясо, то ты больше пробежишь и проплывешь, и ни черта не наешься, чертов американский даун. Не смей оскорблять рэп. Ты в рэпе никто, я в рэпе кто. Запомни это, снежок. Я всего-то навсего гениальный ученый. И это истинная правда. Нынешнее поколение настолько тупо, как восемь классницы на вписке. Допустим, если создать искусственный интеллект, по подобию рэперов, а в противовес взять мой мозг, что Тима рэперов на необитаемом острове не сумеет посчитать окружность дамбы и найти восток, имея в руках компас, рулетку и бинокль. А я уже буду как два часа звонить и заказывать пиццу и шелёх из самодельного телефона. Е-бой! Yeah, Короче, ты тут по-любому надолго. Не хочешь с нами на подказ залететь? А что нужно? Да в общем ничего сложного. Курить и говорить микрофон. Чу, тогда конечно. Я только этим и занимался всю жизнь. Со мной вы засияете ярко.